Телебачи не было вольным, не было соправданным, не было текавым. Основный контингент радио страшно не любил это все, озирались, на нас все глядели. Вдруг появляется Марцев и начинает подбирать на улице действительно классных журналистов. Вот этот формат сделать звезду и журналиста, и чтобы читатель хотел к этому клубу примкнуть. Мы играли как раз на рынке, который не был для нас рынком и которым не было правил. Да, чего и что вороске это либаченье выдает, это все у Тем более, что это говорили люди крайне глупые, во главе с Булатским, по-моему, его фамилия. Вечно такой был... У меня было ощущение, что он всегда с похмелья. Я знаю, что в 99-м году на него готовилось покушение, и он практически на полгода просто исчез с радаров. Существование Дубая и онлайнера, но оно, мне кажется, скорее было вопреки обстоятельства. Я выхожу э, из редакции, и я просто вижу огромную толпу людей, э, которая там на столах шьет эти снеговички. Онлайнер не был пыхливым, ты шукаешь общину, которую ты бачишь в автобусе, ты можешь взглядом гетом на онлайнер. Тогда он еще подумал, что это какая-то консолидация общества, и у меня такое, «Неужели это сделали мы?» Ну, так оно, в общем-то, получилось. Это сделали мы. И когда мы выжили с 1991 года до 2020 -20, 22 года, это означает, что мы выжили на мы будем жить вечно.